Первый этап конкурса по переименованию крупнейших аэропортов показал, какая богатая у страны история, а у россиян фантазия. Для каждой воздушной гавани в каждом регионе составлен свой список фамилий. Теперь в них можно добавить еще и варианты на сайте. Но и так... Выбрать есть из чего. Например, в Омске вспомнили земляка-музыканта Егора Летова, в Екатеринбурге экс-президента Бориса Ельцина, а в Астрахане увековечить готовы сразу трех оперных певиц, в том числе скандальную Марию Максакову. Какая тут логика, выясняла Ксения Некрасова. Я думаю, Петр Первый, если бы был жив, он бы сам Жданова, бы Жданова имя присвоил аэропорту. Заручившись поддержкой первого императора, хоть и негласные петербургские коммунисты, невзирая на идеологию, требуют справедливости. Петр Первый в городе повсюду, апарт руководителей Ленинграда незаслуженно забыли. Надо уравновесить их. Петр он в недосягаемости, рядом с Петром только Ленина мы можем поставить, но Жданов как раз достоин. Ну что ж, все Петру отдать, все царю, так нехорошо. Петр Первый один из главных претендентов, чье имя может быть присвоено Петербургскому аэропорту предложить. Свой вариант может каждый. В честь кого будет названа воздушная гавань, сейчас решает и в Нижневартовске. Город уже присоединился к масштабному проекту «Великие имена России». На сегодняшний день большинство наших аэропортов носят имена либо по местоположению, да, либо по э, уже несуществующим э, деревням. Всего в конкурсе принимают участие 45 крупнейших аэропортов страны. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Так, Новосибирский Толмачева может быть назван именем маршала авиации Александра Покрышкина, а Тюменский Рощина в честь сказочника Петра Иршова. В каждом регионе формируется свой список претендентов. Главный критерий, чтобы личность имела историческую связь с местом, приумножив величие страны. Идея была действительно напомнить о тех выдающихся наших регионах. Э, россиянах, которые как раз, знаете, с регионами были связаны. Именами выдающихся соотечественников названы мировые воздушные гавани. В Париже это Шарлот де в Белграде Никола Тесла, в австрийском Зальцбурге, Моцарт, португальской Мадерии и вовсе признали величие еще при жизни. Там аэропорт носит имя Криштиано Роналду, вот и в Екатеринбурге предложили личность бывшего губернатора Эдуарда Роселя, а он и не против. Для меня это приятно. Я занимался лично. Им, начиная от проектирования строительство, наладка, сдачи в эксплуатацию. Но самое активное голосование сейчас, пожалуй, в Омске. Там общественность разделилась кардинально. Одни за Михаила Врубеля, другие за Егора Летова. В интернете развернулась целая кампания, чтобы присвоить аэропорту имя рок-музыканта. Появился даже дизайн-проект с соответствующим слоганом из песни. Ведь слов не выкинешь. Мы уже разобрали все лингвистические модели, там все какие-то такие ну, вещи, типа там аэропорт имени Летова, за окном минус три но ну, вот все то, что может стать какой-то такой фишкой Омска. Фантазию россиян организаторы конкурса никак не ограничивали. Предложить свой вариант или проголосовать можно на сайте конкурса. Имена победителей, выдающихся музыкантов, ученых или художников, набравших большинство голосов, объявят уже в декабре. Ксения Некрасова, Валерия Вялкова и Роман Надеев. Известия специально для Пятого канала.